в данном уроке мы рассмотрим формацию ретест богатого данная формация была предложена алексеем богатовым трейдер с которым мы давно сотрудничаем Это трейдер который участвовал и помогал оптимизировать таких роботов как робот стоп and профит нашей компании помогал оптимизировать и тестировал и использовал в своей торговле робота риск менеджер есть специальный отдельный видеокурс его величество ретест который алексей рассказывает все тонкости уже этой торговли на основе вот формации на основе, на основе своих видений рынка. Этот курс Его Величество Ретест описывает одно из направлений его трейдинга, на котором сделал очень неплохие деньги. И конечно всем рекомендую данный курс уже отдельно приобретать, потому что там вы получите уже полную информацию. А в данном случае здесь входит только одна из формаций вот ретест. Сейчас мы эту формацию рассмотрим в терминале Quick на примере. Возьмем рубль-доллар, возьмем, возьмем минутный таймфрейм. И эта формация ретест богатого работает немножко по другой методике, чем тот ретест, который мы рассматривали в предыдущих уроках. Если у нас есть уровень поддержки, давайте мы все время для сопротивления рассматриваем, давайте один раз рассмотрим для поддержки. Все для уровня сопротивления, для зоны сопротивления, все полностью симметрично данный уровень когда-то сформировался ранее мы его нанесли и теперь смотрим формирование формации ретест богатого рынок подходит к данному уровню и формируется свеча черная свеча которая пробивает данную зону поддержки в данном случае есть возможность и пробитие зоны тенью не отменяет данную формацию но обязательно что закрытие происходит внутри зоны Формируется следующая свеча. Она черная и она закрывается внутри зоны. Мы продолжаем отслеживать, что происходит дальше. Белая свеча. Но закрывается она внутри зоны. Снова белая свеча и закрывается снова внутри зоны. В отличие от предыдущего ретеста, здесь количество свечей, в течение которых мы ждем формирования этой, этого ретеста, не ограничено. Дальше формируется белая свеча, черная свеча, но опять смотрите, закрытие мы смотрим на закрытие. Несмотря на то, что было пробитие нижней границы зоны и пробитие было тенью верхней границы зоны, но закрытие происходит внутри зоны. Поэтому продолжаем отслеживать данную формацию. А вот дальше формируется белая свеча, которая закрывается выше зоны. И вот это уже сигнал на открытие длинной позиции. Следующая свеча. На следующей свече мы открываем лонг. Вот здесь мы входим в лонг. Где выставляется стоп? Стоп выставляется по нижней границе. Ну, желательно выставление ниже. Соответственно, здесь стоп будет не за зоной, а если пробивается эта зона, то стоп выставляется за, low, за минимальным лоу всех свечей, которые, которые образовывались в процессе формирования данного ретеста. Ну и давайте посмотрим, сработала или нет данная формация. Рынок возвращается, но не пробивает эту свечу. Откат, возвращение, но опять же, стоп наш не выбивается. Но тут уже формируется двойная, даже тройная вершина формируется. И все-таки давайте дождемся. Посмотрим, что все-таки произошло в перспективе. Ну обратите внимание, все-таки, если мы не двигали стоп, то мы поймаем вот это хорошее трендовое движение. А так здесь много формироваться. Вот здесь формация сформировалась. Здесь ретейс богатого. Если бы мы формацию ретейс богатого не торговали, то здесь сформировалось бы, ну если уровень был бы ниже, то была бы двойная вершина. И здесь даже сформировалась тройная вершина. Вот такой мощный сигнал, который привел к боковому движению. И дальше было от этого уровня откат. Вот так формируется ретейс богатого. До встречи в следующих уроках.